Всем гай, мне зовут Олег Хай, в рот ловый ваш за Сегодня будет обзор мода Miraculous. Лады баг, обновление. обновление выходило давно, и обновление все затронуло фикс багов, и добавило два кольца, и с, там, там с мутимышью фикс, и самое, самое что жданное в этом обновлении, это осмобак, то есть типа прикольное. А следующее обновление будет немного получше, потому что, скорее всего, следующее обновление, все лично. Я жду его до сих пор, поэтому это вообще шок. Да, так что вообще трэш. Давайте мы перейдем вот так. Будем вот так ходить, ходить. Вот. Во Первое, затронула немного пчелового плен, вращение. Скажем так, изменился немного система волчка. Ну, то есть система волчка не изменилась, но она стала больше притягивать. То есть раньше не долетал волчок. Сейчас он, наоборот, очень хорошо работает и очень далеко притягивает. Вот, скажем так. Кнопки я оставлю в закрепленном комментарии, как ссылку на этого мода. Да. Я не разбираюсь в раскладах, у меня обычно стоит другая. Переходим к кольцу черепах. Но для начала нужно зайти в крем и вызывать на э, кри... -кри, -кри Щит, я не знаю, где-то вы его уже видели, может быть, где-то, может быть, нет. По крайней мере, я не знаю, этого, показывался ли где-то этот щит, я не помню. Вот скажу честно вам, не помню. Но если что, щит очень прикольный, но пока что он еще немножечко забаганный. Мы заходим в выживание, используем щит и используем сам щит. Да, вот вот щит. Только криперы, пупсики, идите сюда он не может прийти. хоть немножечко туда подлетим, чтобы они все подрозалетели. Они не могут прийти, они честно отлетают отсюда. Там какую-то кнопку надо убрать. Ну, так вот, щит вот так вот работает. Кстати. Суть всего щита, что когда он не может двигаться, как я, я не могу видеть Вот. Так что в целом. Причит прикольный, но на игроков, если вы будете крепить сети, он пока не работает. Но там потом его пофиксят вроде как. Да. А, ну, немножечко так. Ладно. Мы присрали все вещи. Так, следующее, что я хотела показать, это кольцо э, собаки. Собаки – это самая ну, типа, прикольная вещь. Мы нажимаем, у нас появляется мячик. Пока нет монархов, вроде как, он будет вот такой вот. Ну, это как талисман собаки. Вот. И, и все. Следующий костюм это Кот Нуар, потому что ему там пофиксили Ока, я знаю, пофиксил О. Пес, то, что мы летим вот выше. Да, мы прыгаем выше. Прыгаем. Вот. Это прикольно. Она отличается от прыгучести и при потому мы очень высоко прыгаем. Это как бы прикольно. Секреты трансформируемся. Вот благ, благ извините. Дальше пофиксился талисман. петуха. потому что раньше, когда мы трансформировались, да, или для козла, тазлана, писалось то, что типа Орико, да, что-то там. Ну, то есть писалось не Орико, а Зиги. Или наоборот, я не помню, с каким талисманом был этот Если вы помните, то ссылки и пишите в комментарии, если вы найдете здесь еще какие-то интересные благи. Дальше пофиксился камень дракона. Камень дракона был имба, если вы играете в соло. Но теперь, ну, если выиграть не в соло, ударялось очень много мобов. То есть, смотрите, использую БКМ okay. и ударяется молния на блок. Раньше он ударял по всем мобов, но это стало не очень нормально. Mm -hmm. Мы заметили один баг. Нужно сначала, Мы не можем использовать один новый дракон, мы пока не используем. Я понимаю этот дракон, но это пофиксится позже. Так, 10 секунд. Не помню, есть ли кнопка, чтобы выйти из этого режима. А, да, вот есть кнопка на эту кнопку. На эту кнопку мы, мы выходим из этого режима. И возьмите можно только использовать тогда, когда использовал витриного дракона. Так, -с, так -с. Ладненько. Так, сегодня дракон заканчивается. Дракон заканчивается. Следующий талисман, который пришел, пришел к фиксу, это талисман мыши. Раньше мультипликация. Так, нужно там по установить. Вот, мы используем мультипликацию и вот все эти мои рабы. Теперь е... Ну, кстати, моба надо ударить, чтобы они атаковали. На самом деле, это очень бесполезно. А на меня они, кстати, не идут бить. Но теперь можно увеличиваться, то есть можно увеличиваться вот. Так что вот так вот как-то живем живем. Наверное, вы все ждете последний талисман, который я покажу. Кстати, добавила вот кольцо, и кольцо ко мне чудес. Давайте так уж и быть, я вам покажу космотрансформацию. Это вот такая вот тики, тики из пацов. Вот такой вот нужен макарончик. Выберем его хомячим. И у нас появляются transformations Вот такой вот космотрансформащенс. Трансформ... Трансформация косма в целом на прикольная, но, если что, синий цвет не получается. Добавить, как в MC-креаторе, не будет видно прозрачности. То есть не, вид... не судите строго, но это чисто физически нельзя будет сделать, так как просто не будет видно прозрачных элементов, не будет видно в самом сам, по мне, костюм очень шикарный. Если еще установить ресурс который мне было лень устанавливать, то выглядит прям вообще по падного. Вот, трансформация, из него можно там выйти, нажав на кнопку поле трансформации. Вот. Супер там ничего не пофиксили. Вот, супершанс. Но там, хочешь что-то обновиться? Да, обновиться. Так что следите, если что за дискордом, то, вроде если я не ошибаюсь что-то каприкиды поменял каприкиды давно пофиксили кисточку я а, здесь ничего не пофиксили а, так еще хотел показать ну больше-то я не помню что-то что-то пофиксили тут основной был фикс багов больше ничего такого не ну бык ну бык он И как таким был Быка, это самый, наверное, талисман, который... Ну, прикольный талисман. Ой. Так, я нашел баг. ладно. Надо будет сообщить о нем. Ладно, не бойтесь, пофикситься. Везде есть баги, к тому же, мод недавно переделывался. Из-за чего недолго обновление, тут все квадатамы. А шкатулка тоже никак не поменялась. Типа... Вот шкатулка только никак не поменялось вот как и была, но такая осталась. Там с этим все. Больше никаких мега обновлений. Я не помню. Есть, кстати, кое-что. Вот, кое-что, кое-что. О чем мне очень сильно нравится. То есть есть один костюм. О. Так что я вот по его покажу вам. Очень красивый костюм. Амеркус, Миракулус, Ма, а, я, Боже, как он называется? Блин, я не знаю.